Почему мужчины ведут себя как дети и что с этим делать? Здравствуйте, мои родные, мои любимые. С вами Елена Дегурова, Сотружество Иркожителей и ответы на самые волнующие вопросы, которые задают мне женщины. Вы знаете, есть в каждом из нас такая интересная часть, как внутренний ребенок. Сейчас я не буду вдаваться в глубины психологии, объясню очень просто. Вот представьте, что когда... Ваше детство или детство мужчины завершилось, сам ребенок никуда не делся. Он остался жить внутри. И вопрос только в том, на каком этаже он поселился. Основные два места, где может жить ребенок у мужчины – это сердце и голова. Если ребенок поселился в голове, то мужчина проживает свою жизнь по детским сценариям. Подобрав работу, не понравилось – быстро бросил. Начал чему-то учиться, надоело бросил, показали а, тему, э, тест с двумя полосками, а, тут же исчез, хотя говорил все время, люблю, женюсь, да, а, вместе навсегда. А, мужчина с ребенком в голове старается не брать на себя ответственность. Он склонен давать обещания и забывать о них, ну и вообще достаточно ненадежен в плане создания семьи и построения длительных отношений. При этом, самое любопытное, он может выглядеть вполне серьезно и делать умные лица, создавая образ вдумчивого, серьезного взрослого мужчины, но это только фасад. Как понять, есть ли у мужчины, с которым вы общаетесь, ребенок в голове? Понаблюдайте. Как он принимает решения, как относится к делу, к карьере, к семье, к той, вот где мама с папой. Выполняет ли важные обещания, может ли брать на себя ответственность и насколько склонен передумывать и бросать. Может ли делать что-то спокойно и вдумчиво день за днем. Ребенок может поселиться и в сердце. Тогда мужчина, совершая мужские поступки и беря на себя ответственность, может одновременно с этим получать огромное удовольствие от коллекционирования машинок, прыгания на батуте вместе с ребенком или опускать мыльные пузыри или распевать песенки во весь голос, ну, на трезвую голову. Ребенок в сердце позволяет мужчине быть более спонтанным и легким на подъем, радоваться мелочам и интересоваться окружающим миром. Когда такие мужчины становятся отцами, у них обычно налаживаются замечательные взаимоотношения с детьми. Мужчины порой стесняются или даже опасаются проявлять своего ребенка в сердце перед женщинами, боясь осуждения и насмешек. Поэтому иногда должно пройти время, чтобы мужчина проявился рядом с вами таким образом и если вы не осудите и не посмеетесь а тем более если еще и присоединитесь к нему, то его детские спонтанные проявления будут происходить чаще и приносить в вашу жизнь и в ваши отношения гораздо больше радости и легкости. вы знаете я много раз замечала, как женщины склонны стесняться и чувствовать неловкость, когда их мужчина ведет себя как ребенок. Если он это и делает, ну, например, играя со своим сыном или дочкой, то это допустимо и это адекватно. А вот если он начинает вести себя по-детски просто так, это может вызвать у женщины временный паралич и ступор. Женщина может на автомате э, залезть в позицию контролирующей мамы и осудить такие проявления, как несерьезные – и вообще, что люди о нас подумают? Боже, боже, как же важно для нас мнение общественности. Если вы иногда такое делаете, то знаете, что это большая, большая глупость будет с вашей стороны. Если ваш мужчина ведет себя по-мужски в главном и позволяет себе проявлять своего внутреннего ребенка в мелочах, то это ну, нечастое а, и, в общем-то, замечательное сочетание качеств. Если вы не готовы из-за своих страхов и ограничений присоединиться к нему и проявить своего ребенка, ну то хотя бы не мешайте ему и не осуждайте. Мужчина вполне способен найти применение своему ребенку в сердце в жизни, не нанося при этом кому-либо вред. Однако я предположу что вас больше пугает ребенок не в сердце, а в голове. Так вот, что с этим делать? Да, в своих ответах я отвечаю не просто ну, абстрактно, хоть и не очень детально, к сожалению. Да, это темы, наверное, уже больше тренингов, но все равно я стараюсь отвечать, что с этим делать, как с этим быть. Итак, что же с этим делать? Женщина в большинстве случаев не может ничего сделать с мужским инфантилизмом. Если только мужчина сам не решит пойти, в работу по собственному взрослению. Исключение возможно только если вы обладаете глубоким пониманием психологии вообще и мужчин в частности, умеете отделять личные субъективные моменты от искреннего желания помочь и вообще являетесь специалистом в этом вопросе. Хотя даже в этом случае мужчине будет более эффективно найти себе помощника, мастера вне своей семьи. И этим учитель должен быть в идеале мужчина. Что может сделать женщина? Женщина может сделать две вещи точно. Первое. Не шнырять постоянно мужчину за его невзрослость и несерьезный подход к жизни. Это только повышает шанс для его проявления вроде подросткового бунта и негативно повлияет на ваши отношения. А вторая рекомендация – это обращаться к нему как взрослому предлагая взять на себя ответственность за что-то или выполнить взятое обещание и если он поступает по взрослому то благодарите его без экстазов в стиле ну наконец-то поступил поступил по мужски не надо здесь язвить и а, тем более вы предлагаете дальше сделать следующий шаг а еще вы можете показать пример взрослого отношения на примере вашей жизни и заодно посмотреть а где же живет ребенок у вас вот если этот вопрос у вас возникает в вашей жизни обратите внимание а, на себя и то, как проявляетесь вы. И что вы запрещаете себе? На каком этаже живет ваш ребенок? И, может, вы сами запрещаете его себе, считая это несерьезным и вообще детским садом? Задумайтесь об этом в качестве небольшого домашнего задания. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии, если вы мне напишите свои осознания на тему. А где же живет ваш ребенок, как он проявляется у вашего мужчины, и что вы с этим делаете, стыдитесь? Ну, мы же честно сами с собой, правда, девчонки? А стыдитесь вы этого, ругаете вы за это мужчину, либо вы как-то пытаетесь подурачиться вместе с ним, что происходит у вас, и какие у вас еще болевые есть точки. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал в YouTube для того, чтобы получать всегда новые свежие видео с ответами на вопросами и с астропрогнозом. А на этом я вам говорю до свидания но я не говорю вам прощай с вами была елена дегурова содружества иркожителей до встречи в новом видео пока пока